Доброго здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Сегодня я хочу поделиться прекрасными новостями, замечательными просто, как происходит продвижение своих идей в социальных сетях. Ну вот смотрите, у меня две страницы, все подключены к роботу. А робот это, то есть... Инструмент, который работает с моей страницы, даже когда я сплю, когда я на ней не нахожусь. То есть он делает лайки, репосты, добавляется в друзья, тем самым привлекает внимание к своей странице. И люди начинают на нее реагировать, на вашу страницу, читать вашу новостную ленту, записи, которые у вас здесь закреплены и так далее и тому подобное. И вот смотрите... Прошло ровно э, сутки, как я ничего не трогал. <coughs> и решил записать специальное видео. То есть, сутки не отвечал на сообщения, на добавление в друзья. И вот у меня вторая да, страница. Здесь 20 сообщений, 43 друга в друзья добавились. Здесь 24 сообщения 21 э, в друзья добавился. Это за сутки бывает больше, бывает меньше, по-разному. Но ну, за с пятницы на субботу. То есть за выходные. В будни это гораздо больше людей активнее в сети. И первым делом, что я всегда делаю каждый день. Я нажимаю вот этот колокольчик. Смотрю. У кого день рождения. Сегодня. Открываю этих людей. На вот этот треугольничек. Видим, что меня... День рождения 3, 3 у девятерых людей. И я нажимаю сообщение. Отправляю уже заготовленную стихотворение. И вот 9 человек поздравляю с днем рождения. 3 4 5 Шесть, семь, восемь, девять. Потом люди отвечают: часть отвечает, часть нет. Ну, ВКонтакте, как правило, больше активность, чем в Одноклассников Люди отвечают на сообщения, благодарят. И в ответ на благодарность я им отправляю свою информацию, ту, которую я с ними хочу поделиться. Вот видим здесь сегодня, да, события, на завтра вот их еще больше, плюс 13 событий. И вот так каждый день мы видим очень много событий. Ну, для того, чтобы столько друзей постоянно были дни рождения, соответственно, в году у нас 365 дней. Друзей 6500, ну однозначно, то есть несколько человек в день я поздравляю с днем рождения. Так, на этой странице поздравил, перехожу на вторую страницу. Здесь у меня поменьше друзей и дни рождения, примерно так же 8 человек. Все, каждого поздравляем. Все, когда поздравили. Видим здесь еще тоже люди завтра посюда. Ну Каждый день есть тех, кого поздравлять. <coughs> на этой странице у меня 3200 друзей. Ну, в два раза меньше, чем на той. На предыдущей. <coughs> И начинаем э, людей ну проверять сообщения. А, э, теперь берем э, смотрим друзей, да. Кто э, добавился в друзья. Нажимаем друзья. Добавить. Выбираем этого человека. И пишем сообщение. Я спрашиваю. Здравия. То есть общаюсь я с каждым, кто стучится ко мне в друзья. По имени обращаюсь. Здравия Олег. Чем могу быть полезен. Делаю смайлик. Копирую, управляю. То есть копирую, чтобы сохранить в буфер обмена. И э, ставлю лайки. На, ну, на фотографиях на нескольких, либо здесь на стене ставлю лайки. Перехожу к следующему. Добавить друзья. Пишу сообщение. Два раза щелкаю по имени левой клавишей мыши. И он у меня выделяет слово. Так удобней. Просто начинаю писать слово. Денис. И слово автоматически стирается. Следующий. Ольга. Ольга. Видим, что у человека даже мой комментарий по криптовалюте Призм <coughs> Закрываем исполнительное производство в судебных приставах по удержанию пенсии. Это нужно обязательно поделиться на своей странице, чтобы люди знали о таких важных вещах. Дальше добавляем друзья, пишем сообщение, Так ты легче, следующее, следующее. Данила. Ставим лайк. Следующее. Здесь у нас совпадает имя. Михаил. Юлия, Ирина, мет числа, мет числа. Алексей. Кто не первый раз смотрит вот это мои ну подобные мои видео о том, как я каждый день провожу работу, то можете маленечко промотать. Я все равно буду все вот это под запись делать. В конце еще много новостей вам сообщу. Можете просто на скорую руку так проматывать а Для тех, кто в первый раз смотрит ну, Рекомендую полностью просматривать Не лениться То есть вот используя робота Робот у нас стоит подключить свою страницу к роботу 2000 рублей в месяц и он будет делать за вас вот эту работу по привлечению людей на вашу страницу. Соответственно, будет больше регистраций в ваши бизнесы, в ваши услуги. То есть чем бы вы ни занимались, что бы вы ни продавали, что бы вы ни делали своими руками. Это все вам поможет. Создать большой трафик через свою страницу. Сделать много продаж. Ну вот видим, что поздравили с днем рождения. Добавили в друзья. Заняло это у нас 10 минут. Здесь уже 43 человека добавлять. Друзья, уже буду после того, как э, завершу это видео. <coughs> Открываю сообщение. Здесь нажимаю «Непрочитанные». И начинаю по порядку отвечать на сообщение. Да? Вот. Человек пишет «Благодарю». Видим, да, что он э, отреагировал на сообщение с поздравлением. Я беру. Вот эту заготовочку свою по криптовалюте Тебя ждет вкусная и обеспеченная жизнь И отправляю тем людям, которые отреагировали на сообщение Те, кто не отреагировал на поздравлялку, я им просто не пишу Видим, что <coughs> человек тоже отреагировал Добрый вечер, я участник кассы взаимопомощи мэн Посмотрел ваше видео про тролли. благодарю Видите, что человек в июле 2015 -го года последний раз мне сам первый писал. И сегодня она на связи. И вот я ей даю тоже информацию. Дальше непрочитанные. И так далее. То есть берем, по всем проходимся. Вот опять же благодарю. Спасибо. И так далее и тому подобное. На этой странице также сообщение. Благодарю. Непрочитанное. Спасибо. Точно сказано. Так. Большое спасибо. Ну, то есть вот видите, э, тем самым между вами формируется хорошее отношение то есть вы посадили зернышко доброты любви э, какого-то тепла человеку внимание ему дали и произошла между вами э, обратная связь знакомство и теперь человек будет воспринимать уже нормальную информацию ту которую вы даете ну, в большинстве случаев нормально пусть даже он не сегодня отреагирует завтра через месяц через два но вот так вот каждый день Сотням людей, вот если все посчитаете, каждый день сотням людей я раздаю информацию о том, чем я занимаюсь. И поэтому очень много людей регистрируются, вступают в любые э, движения, которыми я занят в социальных сетях. Дальше, что я хочу вам сказать, что стоимость 2000 рублей в месяц автоматизации стоит... Если вы оплачиваете сразу за 3 месяца, то 30% скидка, это получается 4200 рублей на 1800 дешевле, если платить помесячно. А есть оплата за 6 месяцев сразу, это 40% скидка, Ну, то подключение робота к вашей странице ВКонтакте, это 7200 за полгода, выгода, то есть экономия 4800 рублей. Оплата сразу за год, за 12 месяцев, 50% скидка, соответственно, это не 24 тысячи, а 12 тысяч в месяц. Ну, люди, которые первый, второй месяц попробовали робота по 2000 рублей, они в большинстве случаев сразу годовой абонемент покупают и продвигают свои проекты в удовольствие. То есть... Вам не нужно самим, как вы видели, то есть я никому не захожу в друзья, не стучусь, никому не навязываю свою точку зрения, я не занимаюсь агрессивным маркетингом, я всего лишь занимаюсь тем, что я каждый день обрабатываю входящие сообщения, обрабатываю входящие заявки в друзья и поздравляю людей с днем рождения, то есть занимаюсь приятными для себя вещами. Не занимаясь работой с возражениями, там, негативом или еще чем-то. То есть все на позитиве, все классно, все от души с любовью, с интересом. Поэтому подключайте к себе робота э, и пользуйтесь на здоровье. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Если видео стало вам полезным, ко мне в личку обращайтесь ВКонтакте на мою страницу, вот мой ID вверху прописан, и контакты будут под этим видео. Там Skype почта, телефон, все, пишите в личку, все оформим, сделаем, помогу вам во всем разобраться.